Всем привет, друзья, с вами Артем Артемьев И сегодня я хотел бы рассказать о такой интересной машине как Honda Mobilio Spike Этой машиной, как рабочей, я владею уже полтора года Бралась она как временная, на три месяца Но она настолько мне понравилась, что задержалась подольше Что было в нее вложено, это совсем немного То есть замена двигателя коробки и всего навесного под капотом, то есть если сейчас кто-то скажет, вау, это же дорого, нет, на самом деле здесь э, все это стоит значительно небольших денег, то есть мне это все обошлось около 28 -30 тысяч 30 со всеми жидкостями маслами, э, то есть масло в коробку, антифриз э, масло в двигатель и так далее а, что можно сказать конкретно по этому автомобилю этот автомобиль такой утилитарный универсал который используется и для работы и для поездок куда-то там в город куда-то я его использую там в большие строительные магазины езжу для того чтобы загрузить полностью то есть сзади меня если посмотреть а, объем багажника около 2 кубов влазит, а, также туда очень легко запихать холодильник, стиралку, а, что я еще привозил из магазинов, а, кровати из IKEA, то есть 4 штуки упакованных по диагонали двухметровой залазит, крышечка закрывается впереди, а, дискомфорта никто не чувствует. А, вот такой объемный действительно багажник. Объем двигателя у данного автомобиля один. И 5 литра стоит 10 лошадиных сил. В принципе, об этом автомобиле его надо просто взять, покататься. Стоит он совершенно небольших денег. То есть это где-то от 200 до 300 тысяч можно найти. Я его брал с уставшим двигателем и с уставшей коробкой за 160 тысяч. Поставил коробку, катался год. Коробку двигатель поставил. Катался полтора года практически. И бед не знал. Расход у автомобиля около 6-7 литров. Это по трассе. И 7-8 это в городе зимой. В принципе, я считаю, что это хороший результат для автомобиля. А, салон у него очень большой. То есть а, я сам как бы не маленький. А... Места достаточно много Здесь есть подлокотник а Над головой у меня еще Порядка вот два кулака Наверное влазит Как в таком Масштабном минивенчике сидишь Но на самом деле он в габариты Лада Приоры То есть они ну, Где-то плюс-минус Рядом на парковке Когда стоят они по длине По ширине примерно одинаковые но компоновка салона у данного автомобиля значительно лучше, что имеется в данном автомобиле из удобств, то есть ручное переключение скоростей, но это так больше для баловства кондиционер, ABS, ABS, ESP есть, но в принципе, в принципе стандартный автомобиль тех лет. Японский Все просто, все удобно Минимум электроники Максимум надежности Потому что в принципе Аналогов цена-качество Данному автомобилю нету Отдаю я его По цене 160 тысяч Считаю Цену этой вполне оправданы. То есть я его убрал за 160 тысяч, отдаю за 160 тысяч. Вложение в моторов коробку считаю, что это амортизационные расходы, то есть без накруток и так далее. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных видео.